Боже мой! Да ты сумасшедший что ли? Вставай! Покажи на что ты способен! Ты что хочешь? Увидеть на что я способен? Что ты делаешь? Прыгаю. Как тебе? Довольный, Игорь. Пора с этим заканчивать. Умри! Фу, чуть не попал. Ты был неплохим соперником. Да, ты? Что? Скучно живьё, однако. Может по гриферам? Эй, бро, отпусти этот рычаг. Ну, тут написано, не назымать. Да ты не бойся. Ну, ладно. А -а -а -а. Всегда это работает. А может, зомби поубиваем? Да они сами нас боятся. <глевые> Лови, дружок. <глевые> ну что нам теперь делать? У меня есть идея. Где мы? Добро пожаловать в мир Майнкрафт! <звук> <звук> Ура! Новая локация! Говорят, вы неплохо стреляете. <звук> Сыграем небольшую игру. Что нужно делать? Не бойтесь, карта вам знакома.